вас сегодня мы в таком дружном составе замечательная команда высочайшего международного уровня это личности которые добились на мировом пространстве очень высоких результатов и благостно, что именно в Кыргызстане стартовал прежде всего балет «Сотворение мира», состоялась мировая премьера. И, конечно, это все прежде всего начиналось с величайшего таланта израильского композитора Баруха Берлинера, который присутствует сейчас здесь, а также гениального продюсера Наума Слуцкер, Евгения Цапкина это продюсер международного уровня. Это директор театра оперы и балета Алмаз Истамбаев, это Дмитрий Пимонов, режиссер-постановщик Мариинского театра и известный дирижер, который гастроли которого происходит практически во всех странах мира, где понимают высокое искусство, это Михаил Киркхов. Прежде всего, хотелось бы, конечно, заметить, что этот проект зарождался при всех нас, задумывался и притворен благодаря усилиям этой потрясающей творческой команды. Постоянная работа онлайн, титанический труд, затратная энергия, которая позволила нам увидеть в кульминации просто невероятную невероятный результат, когда наши ребята, артисты театра оперы и балета, в считанное время за короткий период выросли в профессиональном плане. Слово предоставляется прежде всего композитору Баруху Берлинеру. Он будет говорить на иврите, да, а я буду переводить, соответственно. Да, прежде всего, э, барах Берлинер э, говорит о том, что он очень взволнован и благодарит Асоль тебя и вообще всю команду, которая так замечательно нас принимает и дает нам такую замечательную возможность находиться здесь у вас. Добро пожаловать, всегда рады. Э, баруха Баба и Тамитс смеха. Бару uh, yeah. хочет, хочет поздравить всех вас, всех тех, кто сидит здесь за столом, с колоссальной uh, удачей, с колоссальным успехом премьеры балета, как известно, балет всемирная премьера балета Genesis «Сотворение мира стартовал на вашей площадке был полный зал зал аплодировал и мы благодарны и рады вместе с вами этой замечательной удачи этому успеху я да бар берлинер говорит о том что он считает что народ который для которого так столь важно, принять эту замечательную постановку, этот балет, этот народ, у которого, как он говорит, есть большое будущее, и он желает от всего сердца и народу этому, и стране этой процветания и успехов. Пожалуйста, дальше продолжай. Знаете, есть такая замечательная, потрясающая фраза. Если в стране есть балет, опера и драматическое искусство, и кинематограф, значит, у страны есть будущее. Эта фраза была придумана не нами. К большому сожалению, в нашей стране, на всем постсоветском пространстве культура финансируется по остаточному принципу, и мы должны это признать. За плечами каждого, кто сидит здесь, в информагентстве Кабар, стоит титанический труд, и у каждого свои заслуги. И мы должны быть признательны, что такая потрясающая творческая команда собралась на земле Кыргызстана. И что именно мы на сегодняшний день, Кыргызстан, являемся отправной точкой мировой премьеры балета «Сотворение мира». Очень... Весь этот период трепетно относился, переживал, вносил огромную лепту, конечно, постановщик Мариинского театра Дмитрий Пимонов. Это была колоссальная работа, как говорится, труд, помноженный на труд, ему слово. Да. очень приятно быть для меня в новом, в новом театре, это всегда... Интересно творчески приезжать в новые театры, сталкиваться с новыми артистами балета, с новой школой. Плюс ко всему, это был необычный проект, чтобы превратить симфоническую поэму с чтецом, сами понимаете, эта музыкальная структура немножечко другая, превратить это все в балетный спектакль. Вот. но было это очень интересно такой вызов хореографу, да, и было очень интересно работать с трупой, которая сейчас находится, мне кажется, на большом подъеме, благодаря директору, который э, придумывает в театре, придумывает всевозможные проекты, новые спектакли для того, чтобы вновь вернуть ту славу этому театру, который замечательный у вас, абсолютный театр, красивейший академический театр, и он достоин действительно быть, э, быть наверное, да, впереди, кыргызского искусства, академического, классического, современного. Да? Вы достойны этого, потому что у вас, у ваших ребят огромный потенциал, да? у них есть большие способности физические, данные. да, Мы вчера ходили в ваше Бишкекское хореографическое училище. Все возможности для того, чтобы поднять балет Кыргызстана на мировой уровень. Да? Вот, спасибо большое за эту возможность творить в этом театре. Да, ну вот, собственно, все, наверное, приходите на премьеру. Невероятные режиссерские, такие многоходовые э, трюки были применены э, непосредственно на сцене э, театра оперы и балета. Мы видели, что это и в ковчег», это и «Противостояние», это и «Слияние Адама и Евы». Все это было очень тонко, толерантно, красиво, достойно, просто филигранная работа. И, конечно, сегодня мы замечаем, что в театре наступил настоящий ренессанс, за что мы признательны директору театра оперы-балета Алмазу Истамбаеву. Кстати, он без, до, без звания, но хочу заметить, что, к сожалению, очень часто так происходит, что личности, которые на самом деле достойны уважения, восхищения и заслуг, они почему-то, как и Эрнест Абдуджапаров, наш известный кинематограф, так и Алмаз и Стамбаев почему-то без звания. Я думаю, что нужно, и просто сейчас внесу ремарку, нужно пересмотреть в целом отношение э, принятия решения коллегиального и э, как на сегодняшний день принимаются решения заслуг, да, почему непосредственно какая-то маленькая... Э, Группа людей решает судьбы человеческие. Но это отступление. А сейчас, конечно, хотелось бы отметить, что зал театра оперы и балета полон. Он просто переполнен. Очень редко можно было в былые времена, буквально год назад, наблюдать за тем, чтобы в кассе не оставалось билетов. На сей день это реалии бытия. И хочется подчеркнуть, что Алмаз из Тамбаев внес особую титаническую лепту огромную в Ренессанс, который наступил, и с лихвой воспринимается всеми приходящими зрителями вам слово спасибо всей команде которая сотворила этот проект действительно мирового уровня после премьера к нам уже приходят предложение чтобы мы показали этот балет уже в в соседних странах Наум Слуцкер уже работает, чтобы этот балет мы показали уже по всему миру как симфоническая поэма, которая облетела 20 стран мира с нашим прекрасным дирижером Михаилом Кирховом. И когда мы ставили на Изыкуле симфоническую поэму, Наум Слуцкер назвал нашу асольму соль нашим талисманом, нашим, Символ. э, нашим символом да, этого проекта. И Асоль до сих пор продолжает, э, она курирует нас, она прекрасный модератор, она все время подсказывает, где как что сделать. Поэтому вот эта команда, она действительно команда мирового уровня, И мы обязательно с нашей балетной труппой, с этой командой э, во главе с нашим талисманом Сосоль облетим весь мир. Спасибо. Дай Бог так и будет. Михаил Кирхов, известный мировой дирижер, который внес особую лепту. Ведь сыгранность оркестра зависит прежде всего еще и от дирижера. Его профессиональный уровень на самом деле восхищает, как он за сутки, двое суток может тонко настроить на одну единую волну весь оркестр, потому что вы прекрасно понимаете, что балет, опера, это прежде всего еще и симфонические оркестры. Насколько на уровне, достойно они будут выступать зависит во многом от работы дирижера михаил кирков большое спасибо соль за теплые слова да, сейчас, секунду. большое спасибо за теплые слова действительно многое зависит от меня вот но дирижер без музыкантов оркестра, как пианист без инструмента, как скрипач без скрипки. То есть мы созависимы, скажем так. И, конечно, многое зависит от того, как музыканты настроены к репетиции, как они настроены к концерту. Я в этом проекте с 2018 года познакомился с продюсером Новым Слуцкиным, потом... С самим с живой легендой, с композитором Барохом Берлинером. Вот, полюбил музыку этого замечательного композитора. И вот так вот с 2018 года с удовольствием работаю. И в Бишкеке я уже четвертый раз. И почему именно Бишкек? Наверное, вы правы, это во многом благодаря Асоль и Алмазу, которые всем сердцем полюбили этот проект – и все время выдвигали новые идеи и предложения. А Соль непосредственно участвовала в этом проекте в роли чтеца совсем недавно. Вот. И я думаю, что это было не последнее выступление. Потому что Соль действительно потрясающе читает текст Сотворения мира, глубоко проникает в суть вопроса. Это очень искренне, и это очень приятно. Вот. Алмаз в, свою силу, в силу того, что он директор оперного театра, делать все возможное для того, чтобы этот проект стал заметный. Вот. Для меня балет – это новое перерождение замечательной музыки композитора, которая давно напрашивалась. Вот. Действительно, музыка очень мелодична, танцевальна, и хотелось видеть танец. Вот. И, наконец, мы строили, строили, и, наконец, построили. Да, это свершилось. Большое спасибо. Да, вот еще хотел сказать по поводу званий, всяких заслуженных артистов и так далее. Я думаю, что люди, которые гонятся за званиями, они немножко не тем занимаются. Настоящее звание ⁇ это признание публикой, признание народное. Вот это самое главное звание, которое невозможно переоценить. Те музыканты, которые скромно трудятся, отдавая всего себя музыке, они часто бывают незаметны поначалу, но они обязательно будут вознаграждены в ближайшее время. Михаил, у вас тоже знания нет. Да. <свят> да и, знаете это с чем связано и, и, и, мне многие со всех сторон в россии говорят что вот надо собрать туда документы собрать сюда документы вот это прикрепить это прикрепить а я не хочу этим даже заниматься да, думаю, вот мне нравится, кажется все что все без всяких документов и, если кому-то это, это будет нужно, нужно это сделают <свят> Именно на земле Кыргызстана. Очень важно, что такие продюсеры гениальные, как Наум Слуцкер, у которого просто проектов международного уровня громадье. И вот немаловажно, что он прилетает сюда уже многократно. Все согласятся, что Кыргызстан – это дача Всевышнего, и что мы... Приковываем внимание мирового пространства на сегодняшний день. У нас есть прекрасная жемчужина, на берегу которого состоялось сотворение мира. Это симфония оратория, симфония поэма. И приятно, что Наум с таким обожанием, с таким уважением, трепетом говорит о Кыргызстане. Конечно, хотелось бы, чтобы он подробно рассказал о балете в целом и о том, что предстоит еще в Кыргызстане. Непосредственно в этой консолидации. Прежде всего, спасибо всем за теплые слова. Это, конечно, необходимо, потому что приятно работать с людьми, которые понимают тебя, которые ценят тебя. Вот. И как уже Михаил говорил, мы здесь в четвертый раз. И прежде всего это благодаря тому, что мы чувствуем желанными здесь у вас в Киргизстане. Это прежде всего, конечно, благодаря и Ассоль, и Беку, и Тамаре, и, естественно, Алмазу. Это люди, которые нас всячески обхаживают и ухаживают за нами. И благодаря им мы чувствуем себя желанными. Я бы даже сказал, что мы просто друзья, и приезжая сюда... На землю Киргизстана я просто чувствую себя дома. Да, я вижу, вы, кстати, в этом зале бело-голубые цвета. То есть это вы специально для меня покрасили, как бы флаг Израиля, я понимаю. Да, я я очень тронут, очень красиво с вашей стороны. То есть вы продолжаете ухаживать за нами. А Мартиша за Аколькохоллован. Это это просто здорово, молодцы, так держать. Это очень волнует. А вот. Итак, наш фонд Baruch Berliners Genesis International Project поддержал предложение «Алмаза» и, естественно, и мое предложение. Я возглавляю эту компанию, и мы решили высадить здесь у вас десант. Вот, значит, в лице первый десантник был высажен здесь, это Евгений Ацапкин, который является менеджером нашего Genesis International Project. И он приехал сюда в качестве менеджера для того, чтобы помочь, помочь нашим друзьям собрать, так сказать, все концы. Это дело непростое. Тут и оркестр, тут и балет, тут и швеи, тут и художники, тут и работники сцены, тут и репетиции, тут и какие-то проблемы, и их немало. И значит, вот такой первый наш десантник был Евгений Цапкин который блестяще справился и мы видели как на примере которая была позавчера все это работало блестяще вот это так сказать первый десантник но ну, михаила Керхова это у нас постоянный десантник который мы высаживаем на самом деле не только у вас вот. И нужно отметить, он всегда с большим удовольствием подключается к нашим программам, с большой любовью, высоким профессионализмом, выполняет задачи, вот, переживает вместе с нами. Где-то что-то получается, где-то не получается, это неизбежно. Вот. Но самое главное, он помогает кристаллизации, вот этого замечательного произведения симфонической поэмы «Дженесиус» Баруха Берлинера, которая из года в год, я бы даже сказал, иногда из месяца в месяц кристаллизуется, потому что мы ведь выступали уже в 20 странах. И практически в каждой из этих стран у нас появляются друзья, которые работают вместе с нами. Это и в Австрии, и во Франции, и в Америке, ну а теперь уже и здесь у вас. Так что этот десантник был замечательный. Дмитрий Пимонов, наш новый десантник, мы еще ни разу не ставили балета, и Михаил Кирхов, проверив, так сказать, все рекомендации, пришел к такому выводу, рекомендовал всячески мне, и ему рекомендовали вот этого замечательного хореографа с огромнейшим опытом, который работал во многих странах мира, который знаком как с классической школой, так и с современной, который знаком как с музыкой Бетховена, Баха, Моцарта, так и с музыкой... Queen, Beatles, Led Zeppelin и так далее. То есть э, это необходимо для современного хореографа и вообще для любого человека, который занимается современной культурой, потому что мы как бы, я бы сказал, мультикультура, где на самом деле всему есть место, и Ренессансу, и барокку, вот, и романтической музыке, и тяжелому року, и, и, и, и, и так далее, и рэпу. Короче говоря, я думаю, что вот его знание как классическое, балета, так и современного балета, помогли, помогли его работе. Я присутствовал. Он, он, так сказать, высаживался здесь, на этой земле, трижды в течение последних трех месяцев. Ну, а последний раз, когда он здесь высался, он просто жил здесь уже целый месяц. Вот, и я видел разницу между тем, как его принимали вначале. То есть, ребятам было непросто он очень строгий, очень строг. То есть они знают, что если он похвалил, то это не так, не для красного словца. Это действительно, они заслужили это. Я видел, как вначале им было сложно, а потом, мы, после вот премьеры, которая состоялась позавчера, блестящие премьеры, блестящие премьеры, не менее того, я видел, насколько они благодарили его, как мы вот все собрались, и как, он говорил, как они говорили ему, нам вначале было сложно, мы многое не понимали. Мали, но теперь мы видим, что это стоило этого. Так что он блестяще справился со всем. Ну и Барох Берлинер – это еще один десантник, который, который прилетел сюда и спустился на парашюте прямо, прямо в оперном театре, который, увидев все это, просто ахнул. Он просто ахнул. Это было фантастическое зрелище. Я, кстати, сидел в зале, Дима, я сидел в зале на премьере. И слышал реакции людей, я слышал, как они восторгались. Ну а в конце, конечно, как говорят по-английски, standing, standing ovations, то есть весь зал встал и аплодировал нам. Ну а что нам людям искусство нужно? Разве, ведь вот это спасибо этой публике. Мы, мы так благодарны. Им а они как бы благодарны нам, и это, конечно, дает мотивацию. Вот. идеи очень, когда идеи, то изначально они у тебя появляются, ты, ты представляешь себе, как это все будет, и вот наконец это состоялось. Это волнует до слез до слез. Я видел, что и у Дмитрия Пимова были слезы, и у меня были слезы, и у Баруха были слезы. То есть мы настолько были растроганы всем тем, что мы видели, чувствовали и слышали что это, конечно, незабываемо, это осталось, конечно, в наших сердцах, это будет с нами всегда, это будет вечно. Ну и обычно ведь спрашивают, а что дальше, правда? Ведь это же самое интересное. Вот я хочу сказать, что мы, конечно же, высадим здесь еще одного десантника, а может быть, возьмем кого-то из местных людей, которые начнут заниматься только этим балетом, только этим балетом. И я очень надеюсь, что мы представим это и на фестивалях, и на выступлениях в разных странах, сделаем максимум для того, чтобы все это состоялось. Ну и, конечно, все эти замечательные ребята-танцоры, которые отдали так много для того, чтобы все это состоялось, они будут, так сказать, нести флаг этой страны. И они будут гордостью этой страны. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы они это сделали блестяще. И будем радоваться вашим победам. Так что браво Киргизстан, браво Бишкек, браво Театр оперы и балета. Браво. Да, пожалуйста, Евгений Ацапкин. Еще один из десантников. Да, я был один, одним из первых десантников. Первый? Первый. первый. Не, но ну, Дима тут уже высаживался. А, ты высадился но, после но него? Я, да, высадился после него. Конечно, на самом деле это был очень огромный, колоссальный опыт. Новая страна, новый театр. Да, новый проект, в конце концов. да, То есть балет мы делали первый раз, и это был огромный такой опыт. Да. Попали мы в новый театр, да, это... Увидели большое красивое здание. Изумительное. Да, огромный, изумительное здание. огромный прекрасный зал, кучу людей, которые там работают. То есть, ну, ребят, зал у вас действительно замечательный. И я бы советовал, попросил он почаще туда приходить, потому что действительно оно того стоит. Это ты к публике обращаешься. Да, это я к публике обращаюсь. Ну, что сказать. Ну, задача была... Довольно серьезная, то есть пришлось поучаствовать во многих вещах, то есть начиная от создания костюмов, вот нам с Дмитрием пришлось тоже приложить к этому усилия, и видеоарт, и логистика, и какие-то репетиции и так далее, то есть действительно было очень много, очень много работы. Вот. И я на самом деле до сих пор не верю, что все это произошло, потому что когда ты с утра до ночи с перерывом только на сон занимаешься вот этим вот всем, да, когда состоится мероприятие, ты просто не понимаешь, что это все пролетело за час. А, вот. Но что сказать, премьера действительно удалась. Вот. Был полный зал, реакция публики была великолепная. То есть всем понравилось, недовольных людей мы, в общем-то, даже не видели и не слышали. <связывая> а, вот. Потому что их не было. Потому что их не было, <связывая> да. <связывая> <связывая> вот И у нас впереди еще две премьеры, сегодня и завтра. Я думаю, что стоит увидеть. И, как бы, зал, надеюсь, будет опять полон, и все будут довольны. Почерпнем невероятную способность вынизить каждую жемчужину и собирать ежерелье, потому что это, на самом деле, очень ювелирная работа. И это удалось сделать Евгению Ацапкину, который смотрел это все с другого ракурса и совершил просто за этот короткий период просто огромный объем работы и видеть в кульминации прекрасную работу со светом, звуком, видеопроекции и увидеть все то, что происходило на сцене, конечно, дорогого стоит. Мы сегодня находимся в преддверии дня рождения баруха Берлинера. Ему исполняется 80 лет. Это на самом деле... Серьезная дата, свыше да, 18 плюс, так скажем, и он сегодня среди нас. Он здрав, в трезвом уме прекрасно воспринимает все происходящее, может дебатировать на разные темы, рассказывать историю всевозможных происходящих событий, ярких, знаковых, и, конечно, от себя лично я хотела бы вручить президент от себя, я думаю, что кыргызстанцы поддержат меня. Это шахматы в национальном колорите. Будьте здоровы, играйте в умнейшую игру. Я знаю, что вы ее любите. С наступающим вас! вас очень ценим, уважаем. Пусть в вашей жизни будет много красивых, ярких событий. Так, и хочу прежде всего вручить каждому, кто присутствует здесь, ну, думаю, нашим гостям прежде всего, красивые-красивые тапочки. Вы знаете, что они согревают ноги и напоминают о Кыргызстане. тапочки вам тоже в барух. Дмитрий. Спасибо. Михаил Спасибо. и Спасибо. супруги Баруха Рухами, которая сопровождает повсюду. Потрясающая красота. Очень, очень важно, что на сегодняшний день мы видим результаты титанического труда и что это происходит именно в Кыргызстане. Мы очень признательны. Я уверена, что наряду с Моцартом, Бахом, Бетховеном будет стоять имя Баруха Берлинера. Это глубокая, многослойная, красивая музыка которая заставляет плакать, которая заставляет радоваться, задуматься над глубиной всего происходящего. В чем сила бытия? Прежде всего, в масштабе и глубине мировоззрения. Нам нужно приподняться над всем и посмотреть, что происходит в мире. Нам нужно найти узы дружбы, консолидации, понимания, взаимоуважения. Сегодня, когда ты смотришь на мир другими глазами и когда ты видишь все происходящее, Хочется еще раз сказать, спасибо за великий труд тем, кто радует, к тем, кто вызывает яркую палитру эмоций. И, конечно, это очень важно, что культура на сегодняшний день она должна быть флагманом страны, потому что истинная культура это визитная карточка страны и народа. Соль, я думаю, что ты понимаешь, что мы умеем не только получать подарки, но и давать подарки. Да, значит. Э -э -э. Да. Во-первых, мы покажемся, что это за подарок. Обратите внимание, Барух Тагит Так, вы, вы наверняка знаете, что в Израиле один день в неделю является святым. Шаббат. Называется Шабат, От слова Шева семь, суббота, Шаббат. Он начинается в пятницу вечером. Кстати, Михаил Кирхов регулярно звонит нам сказать шаббат шалем. А по исходу Шабата звонит Шаба. сказать Шавуатов, хорошей неделя. Да. Молодец, Миша. Молодец. А, не, это сюрприз. Я не показываю так. Шаббат Матхила. כיצד הדבר? שabbat matchila? שabbat matchila בסיודה שברוחה ומנחטיאת קוס מים. אבל זה לא קוס, אלא יאין, אלא זאמור ליה גביה. Так, итак Баро говорит о том, что вот этот вот святой день этот ужин субботний начинается с бокалом вина. Думаю, многие обрадовались. Вот. Но этот, в связи с тем, что день особенный, то пьют это не из обычного стакана, а из просто, что ли, рыцари из чего пили? Это прямо буквально, что ли, небольшой кубок такой. Да, я бы сказал, это не стакан. Лифная Итак, перед тем, как пьют, конечно, говорят молитву какую-то короткую. Да, и, и вот этот кубок, он должен быть очень красивым, как можно красивее. Итак, Барух и Рухама, специально перед тем, как приехали сюда, поехали в Иерусалим. Кстати, в Иерусалим не едут, а поднимаются у нас, говорят, в Иерусалим. Они поднялись в Иерусалим для того, чтобы в определенном магазине, который, как им кажется, производит особые вот эти вот кубки питьевые, они это приобрели и привезли это сюда. Спасибо. Давайте мы откроем. Спасибо. И он, и он надеется... <говорит> да, и он просит всех тех, кто получит, не забывайте обязательно, наливайте его, его наливают доверху вином, а можете даже вместе с нами встречать шаббат, это будет очень красиво, мы будем знать, что и в Киргизстане, и, и в Санкт-Петербурге, то есть и в Бишкеке, и, и в Санкт-Петербурге, и в Калининграде, и в Тель-Авиве, и в Герцелии, мы все вместе наливаем бокал вина и пьем. И не умершего И вспомните вот эти минуты этой премьеры этого балета. Здесь, кстати, есть надпись. Кто в помашонах? Он тут есть выгравирован на иврите надпись. Кто Итак, что ли? Бенедикт, как это сказать, Мевурах, как по-русски? Нет, нет, нет. Тут есть благословение и написано от семейства берлинеров. А, так что это написано на иврите. Бар, огромное спасибо. Я, конечно, не пью ни в коем случае ни капли алкоголя, но воды я напомню. Да, Благодарим. конечно. Так, значит, вот э, мы вам это дарим. Так, ну, спасибо. прежде всего... Кум-кум, кодом колеасоль. Дорогая соль, он, он очень рад вручить тебе. Вакаша, алмаз, подойди сюда. Тельхатсля это я. Дмитрий, Вакаша. Thank you very much. Thank you. Thank you. Так Михаил Кирхов, и очень великий концертный дирижер. Браво! Так что, так что в субботу мы можем наливать все вместе по бокалу вина и все вместе пить. Вот она. Спасибо. Хочу поблагодарить. Да, Хочу. за цепой кисла дальнейшая судьба циклась да. и поедут ли наши ребята выступать в другие страны будет ли установщик выполнять состав солистами, вот, другими, или же наша группа будет Прошу, оставить... ой, может, да, стоит пополнить вопрос а, касательно того, то, что останется ли Репертуар это ты, как раз по репертуар? Да, пару просит подчеркнуть, что это покрыто чистым серебром, что это очень качественное, очень красивое. Думаю, это для нас. Спасибо. Спасибо. Да, балет полностью остается в репертуаре театра, декорации, костюмы, музыка полностью остаются в репертуаре театра. За рубеж мы обязательно собираемся. За рубеж полетит только кыргызская трупа театра театру Потрясающе. Потрясающе, что делают ставку именно на нашу трупу? Замечательно. Мы, мы не, это, это совершенно другая это совершенно другая мы, мы, не, мы не имеем к ним отношения да. как вы знаете сотворение мира волнует не только нас а волнует все человечество есть немало разных организаций фондов с тем или иным названием Генезис да. так что мы, мы, соверш, мы занимаемся постановками конкретно и считаете, делаем все чтобы для нас главный приз если этот спектакль если этот балет Станет постоянно Ставится здесь у вас И поедет на какие-то фестивали И получит какие-то призы Это главный приз для нас И очень мы сделаем все, чтобы так оно и было Вот, ну, а я знаю, что э, Очень многих волнует а поедем ли мы за границу? Это как бы интересное такое волнение, заградиться. Мне, мне хотелось бы, чтобы каждый из участников хотел постоянно улучшать свой уровень, прежде всего. Ведь это главное. Главное не поехать куда-либо. Поехать это не проблема. Вопрос в, в тот момент, что э, эти, все ребята э, становятся... Они, собственно, представляют страну. И поэтому... Э, и, в зависимости от того, как они танцуют, и в зависимости от, от этого уровня, так выглядит и страна. Поэтому я думаю, что все-таки прежде всего надо думать о том, как улучшить уровень. Ведь э, это, собственно, и есть искусство. Что такое искусство? Искусство – это бесконечное стремление к прекрасному. То есть после каждого спектакля, я уверен, и, и Миша, и Дима, и Алмаз, каждый из нас, и, конечно, и Соль вот, и Женя, Евгения цапкин вот, э, ну и конечно я, э, мы видим как бы хорошие стороны, а потом мы думаем а как же все таки это улучшить поэтому я, я, я понимаю это волнение куда-то поехать я думаю что главное прежде всего прежде всего, может быть и усилить местными танцорами я уверен что есть еще мы нас замечательно приняли в хореографическом училище вот. Я думаю, что прежде всего надо довести, довести вот этот балет до какого-то совершенства, возможного. Конечно, всегда можно лучше. То есть прежде чем ехать куда? Вот представьте себе, мы приезжаем в Москву. Вот представьте себе в Москву, где есть большой театр, и, где есть... или Санкт-Петербург, где есть Маринский театр. Вы понимаете? То есть это не шутки поехать за границу, когда горят. Или мы приезжаем в Париж, например. Вот. Так что я понимаю это желание э, куда-то поехать, это, оно, наверное, и правильное желание, но в первую очередь, мне кажется, с, вместе с Алмазом, конечно, надо усилить группу, хотелось бы видеть больше танцоров, ребят, то есть не только девушек замечательных, которые танцуют, мне бы хотелось там видеть хотя бы еще, скажем так, человек 10 ребят, которые тоже танцевали бы там и так далее. То есть надо сделать все так для того, чтобы, приехав за границу, представить свою страну на самом высоком уровне. Вы знаете, вот я сейчас идет чемпионат мира по футболу, и я как раз вот видел, например, вчера как сборная Кореи играла с сборной Бразилии. Понимаете, то есть для корейцев это, конечно, было замечательно приехать туда, но когда они в первые 25 минут получили 4 гола, это было уже не смешно. Поэтому это огромная ответственность, это огромная, знаете, когда клуб поднимается на Кубок Европейских Чемпионов, это всегда радостно, но потом они встречаются с Реал Мадридом или там с Барселоной или Манчестер Сити, и потом выходят битами оттуда. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, и, может быть, это надо подчеркнуть и в театре. Ребята, ваше желание, так сказать, представлять страну за, за рубежом, это хорошее желание. Но мы, со своей стороны, прежде всего, должны сделать все, чтобы это было на таком уровне, что критики в серьезных центрах не, не разорвали бы нас на куски, понимаете? Так что это не шутки. Да, но планы, конечно, есть, и мы будем делать все, и мы поможем, конечно же, Genesis International Project поможет там, где театр не справляется, мы уже помогли, как вы видите, здесь десантники наши, вот, и мы поможем еще для того, чтобы сделать максимум, а вот за это время, пока мы... Пока балет не поедет куда-то представлять свою страну, необходимо продолжать работать. И тут, конечно, все зависит уже от алмаза, потому что мы все разъедемся, понимаете. Мы, например, уезжаем уже завтра утром. Вот. Михаил уезжает, через два дня буквально Дмитрий уезжает. То есть это все остается у вас. И... Что вы с этим будете делать, и как вы это будете сохранять, и как вы это будете улучшать, это уже зависит только от вас. Так что желание поехать на сцены мира, оно правильное. Вот. Ну, а для того, чтобы достойно представить свою страну, надо попотеть. Правда, Асоль? Всем, всем есть куда расти. Самое главное, что старт дан. Уверена, что уже многослойная работа позади. Сейчас дело уже за как говорится, огранкой. Все еще впереди у наших молодых артистов, которые являются новой порослью. И очень важно, что они есть, что они хотят, что они не утеряли это желание расти дальше, потому как в нашей стране было, были большие сложности с балетом, и вообще в целом с финансированием. И сегодня вот Алмаз Истамбаев вывел на новый уровень путем консолидации, приглашения извне таких именитых персоналей, как Дима Пиманов, Миша Благодаря вам на ум. Это очень важно, Евгению, что... Конечно. Да, Евгению. Это очень важно, что вот такие тандемы на сегодняшний день, как говорится, реализуются в реалиях. Если нет вопросов, то позвольте мы завершим. Спасибо большое за замечательные глубокие вопросы, что является большой редкостью в нынешнее время. Всех хотим поблагодарить, пригласить еще раз на мировую премьеру. Сегодня-завтра сотворение мира порадует всех ценителей высокого искусства. И так здорово принимать высоких гостей для того, чтобы наряду с ними испытать палитру эмоций. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.